Никто не умеет разговаривать, Нету скриптов. Вы скриптон. умеете разговаривать, вы сможете им сказать, что им надо сказать, потому что вы предприниматель. Надо написать скрипты, надо просто посидеть и подумать, как это сделать. Как раз Нет, раз, не самое правило. главное, самое главное, не сидеть и не писать, самое главное, начать делать. Вот лучше 10 раз ошибиться, чтобы тебя послали, mm -hmm. но сделать, чем сидеть и думать. Взяли советы да, там, по мотивации. Ну, хоть как-то там настроили, похоже. Потом хоп, у вас осознание пришло более качественно, постепенно будете это все улучшать. Сейчас главное договоримся, что вы будете делать. Давайте, Давайте законтрактуемся. Давайте я вам еще одну встречу подарю. Вот Если вы сделаете, да, если вы сделаете, я вам подарю еще одну встречу. А вот если вы не сделаете, вы мне 50 тысяч заплатите. Ребят, следите обязательно, как я выиграю, 50 тысяч.